Приветствую всех любителей видеоигр. My Children Limits. По-моему, так отзывается. Продолжаем. Ну, мне, в принципе, понравилась игрушка. Неплохая такая. я проснулся. А, все. То есть у нас, в принципе, можно начинать. Так, ну у нас, он, в принципе, не грязный. Можно умыть сначала. Поесть у нас есть. Но, но. В магазин надо все равно сходить, купить еще... 4 кашки. Отлично. 20 монет осталось. Ну, пока что, пока что так. Потом кормим его. Кормим. Двумя кашками. Раз. Два. Отлично. Купили. Потому что вечером мы уже не зайдем в магазин. И на вечер у нас будет поесть. 4 я купил. Надо было больше. Ну, ладно. 4 купили. Поели. Хорошо. Мыться нам вроде не надо. Это нам не нужно. А, чем можно заняться с утра? Сюда никуда сходить нельзя. Хорошо. Письма мы прочитали. Подождите, 28-е. А я на каком остановился? А ты такой молодец, сейчас, блядь. Сейчас такой прямо. это не Ах, они А я прям не помню, если честно. Я уже вспомнил. 27-е было последнее. Потому что игра не сохранилась у меня. В конце дня это было как-то прям вообще неприятно. К сожалению, она сохранится с каждым новым днем, у меня почему-то. Хотя, фиг знает. Так, я ее снюю Надо еще раз уметь спустя. Так, так, так, так, так, что-то еще надо сделать. Ну, давайте, ладно, наверное, заштопаем ему одежду один раз, Передевать его не надо, мыть не надо, да, заштопаем один раз одежду. Отлично, отлично, день прошел, и теперь пора в школу, ну и на работу. Так, все взрослые мальчики должны ходить в школу, понимаю, но порой это так тяжело. А, отнеси это письмо учительнице, может станет легче. Постарайся не так с другими Нет, надо письмо отнести. не думаю, Думаешь, это поможет? А, надеюсь, может в школе прислушаться. Кто знает, может станет хуже. Да не... А, да, не стоит спускать им этот с рук. Надеюсь, это послушает. Я не могу сказать да, потому что мы можем потерять ему доверие. Что ж, я его отнесу. Не люблю школу. Хорошо, хоть ты мне помогаешь. О, смотрите, одна лямка такая, одна лямка такая. Блин, надо будет новый рюкзак, походу, покупать А, есть, да, в продаже новый рюкзак? Нету А где я могу купить новый рюкзак, например? Походу, нигде Так, будут ли у нас сегодня подработки? Подработки, к сожалению, нужны Нет, не будет сегодня подработки Хорошо, я понял Опа Его до сих пор нет дома Плохо дело Поесть у нас есть? Поесть у нас есть, его на вечер есть А где он? запрятался, бедный. Не надо было давать мне то дурацкое письмо. Так, все хорошо. Что случилось? Училка зачитала письмо вслух перед всем классом. Она сказала, что я ябеда. А потом она приказала мне поднять руку. И я так просто простоял весь урок истории. Какой ужас. Выходит даже на учителей нельзя надеяться. Так, и учительница туда же. Ох, Клаус, как? А, мне правда жаль. Блять, Надо было все-таки родителей наказать. Надо было все-таки родителей, да. Блин. Давай тогда вот так. Даже на учителя нельзя понадеяться. Просто не надо было писать то письмо. Прости меня, блядь. Что я могу тебе сказать? Ладно, мы переоденемся сейчас. У нас сейчас есть три действия. Три. Значит, первое. Мы, мы идем сначала умоемся. Сначала умоемся немножко. Походу, его мыть придется. Ну, ладно. А, потом. Прикиньте, если бы я сейчас его не нашел, поебал бы все действия, потом такой... Ой, я а вот и ты. Так. Потом покушаем. Ну, простите, блядь. А можно сейчас есть что-то другое? Блядь. Да, можно. В принципе, можно. Поэтому еще раз, допустим, попробуем умыться. После следы тоже надо зубки чистить. Но здесь это не работает, я понял. ну пора переодеться. Стоп. Да, у нас больше ничего, в принципе, интересного нет. Прости, что рассердился на тебя. Ты просто хочешь меня защитить. И от этого немного легче. Я устал. Такой, я устал Так Ну, пойдем, баньки. Давайте его по голове погладим Это ему немножко радости прибавит Тоже сказку, мы ему сегодня читать походу не будем Надо ему вещи зашить, если честно Да, что со мной не так? Все с тобой нормально, ты чудесный ребенок С чего ты это взял? Давайте вот так ответим С того, что люди ко мне не... От... А, как будто я какой-то неправильный Все с тобой в порядке, ты чудо Это с ними что-то не так, они с тобой Все с тобой нормально, они просто грубияны Вот что же тогда они ко мне пристают? А, не а, не позволяю дурным мыслям лишать тебя сна. Не, нечего об этом думать. Просто задиром не нужны причины, чтобы обижать других людей. Во! Ебать. Ну это правда. Пожалуйста, хватит себя винить. Лучше отдыхай. Не позволяем им сбить себя с толку, Клаус. Ага, уже поздно, пора на боковую. Пожалуй, хватит. Блядь, вот это сложный вопрос. Но пожалуй, да. Не позволяем сбить себя с толку. Блин, просто вот это вот везде, типа, лучше отдыхай, лучше отдыхай, лучше звучит теперь, а, типа, прежде, слово, блядь, а теперь ложись спать. Ну, просто лучше реально звучит так. Ну, в целом лучше, я имею в виду. Но, не давай им сбивайся с толку. Хорошо. Можешь мне почитать какую-нибудь сказку на ночь? Нет, завтра может быть. Понятно, тогда спокойной ночи. Сегодня в дневник добавлена новая запись. О, пойдем, почитаем. Так, и вот здесь. Uh, едем. 27 августа. Может, она испугалась? Возможно, она была напугана. В 45-м... А, подожди, я, по-моему, читал. В законе запишется. Сейчас... Да, это я читал. Во время оккупации среди людей сильно... Возросла ненависть от захватчиков и их идеологии. Теперь, когда мы снова свободны, людей отвращают любое напоминание о нацистской Германии. Именно поэтому матери, родившие от немецких солдат, либо тщательно это скрывали, либо вовсе отказывались от детей. Иначе им было бы трудно найти работу, или избавиться от унизительного клейма немецкой подстилки. Это мы, кстати, тоже читали, походу. Я уже забыл. Это ужасная школа, 28 августа. Вот что надо было читать. Прости меня, Клаус. Я знаю, что мне нужно тебя защищать. Но на деле меня сковывает бессилие. Это единственная школа в округе. У меня нет связей в городе, так что я не могу попросить директора помощи. Я не знаю, кому обратиться, но я что-нибудь придумаю. Конечно, блядь, не пояси. Пойдем к родителям, нахуй, их разъебем быстренько. Раз уж школа такая ублюдская. Это все, что я могу сделать, если честно. Что мне еще надо сделать? Письма у меня нет. За что путем одежду? Сделаем ему хоть немножко приятно. Новую кофту им дадим. А завтра его покормим чем-нибудь другим. Почему бы и нет? Пару бутербродиков с сыром и жизнь наладится. Еще бы было бы на чем погреть, но в принципе есть. А, я же мог ему, блин, бутерброд с грибочками при приготовить. А я ему кофту, блин Какой я молодец. Ну. Ладно, следующий день. До месяца мы, к сожалению, не дожили немножко, Ну ладно, будет так. Среда. Доброе утро. Это здорово, что ранцем снова можно пользоваться. А, ну конечно. Поехали умываться. Кстати, такой чистый у меня, в принципе. Сейчас будешь еще чище. Мы два раза его умоем перед едой и после А, я еще купить еду должен. Так, пойдем. Что ему купить? Что ему купить? Приготовка требует времени, к сожалению. Поэтому проще купить, допустим, раз. И... 40. Это на 10 больше. Останется 50. А, мы еще поработаем. И два вот таких. Один такой, один. Ну, как бы вот так, да. Поступим, в принципе. Идем покушаем. Так, ты просил что-нибудь другое. Держи пару бутербродичек. Раз бутербродичек. Отлично. И второй сразу же, потому что ты у меня вообще, в принципе, голодаешь, бедный. Так, отлично. Все, он поел. Что-нибудь другое, как и просили. Так, после еды надо обязательно умываться, не забываем, да? Не перед, а после. Что еще мы можем сделать? Одежду, письма мы почитали, одежду мы ему починили. Правильно, правильно, все, что можно было, мы починили И приготовим туда на вечер ему поесть Новый бутербродчик С, естественно, грибочками Пора в школу И на работу, нам пора Береги себя А, не задержи. О, береги себя, вот так вот, постараюсь Фух Ну ничего, блядь, я их разъебу Надеюсь, у меня представится момент их разъебать Так, надо задержаться Н Нельзя, да как так-то, когда я задерживаться-то буду на работе? Почему меня называют немецким ребенком? О, я же не немец. Эти паршивцы понятия не имеют, о чем говорят. Эти задиры просто хотят вывести тебя из себя. Эти негодники опять к тебе приставали? Блять. Как бы, как бы их так бы... Это самое... Как бы ему честно сказать? Не знают, о чем говорят. Эти задиры просто хотят вывести тебя из себя. Или они опять к тебе приставали? Не, вопросы не вижу, если они уже и так говорят, что он немец. Блядь. Это От этого вопроса я не вижу смысла. А вот, что эти задиры просто хотят тебя вывести из себя, вот это может быть. Так это мне ребят сказали. А госпожа Хансен? Она перед всем классом называла меня немецким ребенком. Ух ты ж ты блядь. Ух ты ж ты сука ебаная. Ебучь блядь, еще и учителя мрази. Я хуею. Вот она игра какая. Бля мне жалко сейчас. Блять, ну он правда немецкий ребенок. Судя по всему, как мы это понимаем теперь. Чушь собачья, вот так вот скажем. Почему же остальные меня так называют? Все из моих родителей? Тебе не стоит это слушать, может поговорим об этом потом? рассказать Клаус известные факты Вот так вот, мы ему обещали, кстати Поэтому мы ему расскажем Твой отец был немецким, что во время войны он находился здесь в Норвегии Правда в том, что... Нет, прости, я думаю, что... Не, надо сказать, надо сказать, что есть Расскажем ему правду, блядь Ваш выбор смягчил Клаус О, это пока все, что удалось выяснить Поскольку твой отец был немцем, мать решила отдать тебе в приют О, Честно говори Ох, пока это все, что мне удалось выяснить ну, все нужно честно сказать. Выходит, мой отец был немцем? Да. А вот мать нет, поэтому ты не, не, не чистокровный немец, блядь. Понял? Спасибо, что делишь со мной информацией. А где это? Мое влияние о том, что я там правду сказал, честно все сделал, где это все? Так, сейчас вечер уже, да? Письма никакие не приходили, записи есть, какие записи никаких нет. Ну, значит, идем умываться? Блин, она все ниже и ниже потихонечку спускается. Ну хоть, ну хоть... А, он грязный еще сегодня. Сука, я только сейчас заметил пятна на одежде. А, ладно, погладим тебя по голове. Надо просто тыкать, да? Да, надо просто тыкать. Все, это больше не работает. Но, в принципе, он доволен. А, вот все, все. Отлично. Ту-ту-ту-ту-ту, Пойдем, пойдем переоденем. Нет, стопэ. Мы можем куда-нибудь пойти? Нет, не в лес, нет, не можем. Значит, у нас есть два действия. Переодеть его в новую кофточку. Красиво, нихуя себе. Твой подарок тебе. Потом покормить его и уже баньки ложится. Так, где же грибочки? Отлично, доволен. В принципе, неплохо. Мы его покормили. Половина. Она завтра будет примерно вот на этой вот на этом месте. Плюс два. В принципе, сэкономим немножко на еде. У него половина, мы его. Примерно всегда до половины кормим, поэтому как-то так. Можно, кстати, ему сказку почитать, но. А мы больше ничего не можем, да? Можем с ним поиграть. Что мы еще? Готовить мы ничего не можем. Чинить мы ничего не можем. по по по О, Да, сказку мы почитаем на ночь, прикиньте. Вот это я молодец. Спокойной ночи. Как-то без сказки, что ли? Спасибо, что чинишь мои вещи. Что угодно, лишь бы ты был счастлив. И тебе спасибо за терпение. Во! Знаешь, люди говорят, что немцы были плохими Не стоит верить всем людям подрядом Твой отец мог быть и хорошим Мы не знаем, наверняка Вот так вот, ясно Не стоит сейчас об этом думать, постарайся уснуть В каждом человеке может быть как и хорошее, так и плохое Во, вот так вот Я не совсем понимаю задача его, бедненького Ладно, не важно а, блин, я наверное, опять это самое злым делаю к людям. Многое изменилось, с тех пор, как я повзрослел. Поначалу я вроде как даже хотел пойти в школу и больше общаться с ребятами. Но я надеялся, что мне там понравится. За что они так со мной? Госпожа Хансен и другие взрослые. Вечно у меня так, будто я украл или испортил у них что-то. Но я же ничего такого не делал. Я хороший, я очень стараюсь. И даже ранец мне не помог. Может, со мной что-то не так? Да нет, блядь, это с людьми не так. Мой папа был немцем, выходит, если он плохой, то и я тоже. Блядь, да схуяли. Но ведь я его даже не знаю. Неужели я плохой? Лив, ты и я, только мы хорошие. Ей тоже не нравится, когда ребята злятся. Она тогда берет и прячется. И я буду прятаться. А тут прятаться лучше всего. Потому что здесь ты, и ты всегда прогонишь нехороших людей. Я устал. Почитаешь мне сказку, Нан? Хорошо, ладно, давай почитаем тебе сказку. Здорово, Спасибо. Добавлена новая запись в дневник. Сейчас ему вам сказку почитаем. И пойдем почитаем запись в дневнике. 29 августа. Быть родителем непросто. Надеюсь, решение взять тебя в семью не было эгоистично. Но иногда я спрашиваю себя об этом. У тебя должна быть семья с мамой и папой, братьями или сестрами. Я же могу дать тебе так немного и часто не знаю, что сказать. Неужели мне быть строже? Ведь как ты, как ты бы стал сильнее и смог противостоять тем задирам? Или нужно окружать тебя любую, чтобы хоть как-то уравновесить ту злобу, с которой ты сталкиваешься. А может, главное, честность. Мне жаль, твоя мама не рассказала мне, кто твой отец. Придется искать другой путь. Блять, пойти сначала в школу всех наебать бы, если честно. Но я бы поступил именно так. Но нам уже пора спать. О, а вот и это самое, глава пройдена. Вы и 72% игроков купили ранец. Уже 72, не себе. Вы и 63% игроков рассказали Клаусу о его родителях. Но вы и 44% игроков не предупредили ребенка об использовании немецких слов. А стоп, а у меня даже не было. а Подождите. Ублюдок. Но это же не про немцев, блядь. Камон, подождите, чего, блядь? Не понял, бля. Ну ладно Оптимизм 0% Настойчивость Открытость Вот открытость хорошо Настойчивость, ну понятно Но оптимизм, блядь, вообще В моих словах никакого оптимизма, нахуй Я же его только подбадривал столько Ну ладно, поехали дальше Бля, надо бы главу пройти Но это 20 минут было бы сверху Пиздец Бля, нихуя с недели проскочил Надеюсь, день будет хороший Что срислось? Сказал, все в порядке? ты случайно случай мне приболел? О, ну-ка Не-не-не, не приболел, но... Вздыхает В школе все обзывают меня немецким ублюдком А я просто хочу, чтобы они звали меня по имени Когда ты уже расскажешь мне о родителях? Стоп Клаус, я еще все еще... Как только я все знаю, обещаю Вот если бы ребята знали, кто мои родители Они бы тут же перестали обзываться Местный викарий может что-нибудь знать угу, хорошо Сначала мы идем умываться Опять же таки Умылись с утра, поели, умылись Не, ну вообще надо сначала поесть, потом умыться Но ну, я все почему-то, блядь, в этой игре надеюсь Что я сначала умоюсь, поем У меня чуть-чуть все испачкается и опять умоюсь, я буду чище Так, ладно, у нас тут, в принципе, две кашки есть Так что мы ему даем две кашки Вот видите, серединка В принципе, пока держимся на ней Погладим его по голове Поможет А у него и так, да, она целая, поэтому некуда выше Давайте еще раз умоемся Мой молодец а мы чуть сегодня работаем или нет? Я что-то не понял, кстати, если честно Так, пора в магазин, кстати, зайти 4 каши И И Надо что-то приготовить 30 монет есть Не, надо немножко сэкономить, кстати, если честно Подождите Мы купим за 25 вот так У нас будет время что-нибудь приготовить Мы обязательно что-нибудь приготовим Это на 10 всего лишь на 10 дороже Это то же самое, что купить четыре таких бутерброда Блять, если это на один раз, это будет вообще смешно И 4 каши все-таки Да, мы все-таки вот так вот поступим Ой, я не купил Вот так вот поступим У нас есть сейчас время, нам нечего штопать Нечего готовить, бла-бла-бла, мы можем с ним поиграть Это тоже нет, не имеет смысла Можем его помыть, но... О, письмо есть Письмо, оно одно, хрен бы с этим одним письмом Идем готовить Блять, это реально на один раз Одна тарелка супа, блядь, там целая кастрюля была Ммм... Так, оказывается, в школе сложно. Ребята там неприветливы. И госпожа Хансен, сплевать, если другие дети меня обижают. Хотя бы на занятиях господина Берга меня никто не трогает. Так, на уроку слушай внимательно. Здесь хорошо будет, все будет хорошо, ты найдешь к ним подход. Если бы я только знал, как. Ну попробуем, ладно, найти к ним, к ним подход. Господин Берг предупредил, что во вторник у нас будет первая контрольная. Он говорит, нужно написать ее как можно лучше. Позанимаешься со мной после работы? Нужно ли мне будет задержаться с работе? Посмотрим, обещать не стану ну, это, блядь, Вот это вот слово посмотрим, любимое. Просто блядь А что если меня попросят задержаться на работе? А мне надо, у меня денег нет, если честно Как получится, если того, нужно ли мне будет задержаться на работе? Ну ладно Но я хотя бы честно ответил, вот блядь Хотя бы честно Ваш выбор разозначил Клаус. Ну люди злые, понятно, все, ладно Ладно, мне пора О, пиджачки, я такой красивенький, нихуя есть А, штанишки у нас денег не хватило, да? Так, ладно, пойдем посмотрим Зато честно. Я так и думал. Я так и думал, Сука, Ладно, задерживаемся. 75. Стоп, 30 монет дали. Ну, в принципе, за полдня. Наконец-то ты дома. Мне бы очень пригодилась твоя помощь. Господин Берг предупредил, что во вторник у нас будет первая контрольная. Он говорит, важно написать ее как можно лучше. Зевает. Так, у нас есть небольшой выбор. Либо помочь ему с уроками. Во вторник. Блин, только не говорите, что это уже завтра. Так, сначала умыться, блядь. Такой грязный вещь. Потом поесть обязательно. Две кашки сегодня кушаем, и завтра мы кушаем еще и супчик вкусный. Так, отлично. Так, теперь у тебя по голове тромашим. И мы просто потратили на покушать все, поэтому... Ну, давай, давай, чешись там это. А что не работает? А, вот, заработало. Все, больше нельзя? А, можно, можно. Во-во-во-во-во. во во во еще, еще, еще, еще. о, -о, -о, -о. да максималочки поднял, какой молодец. Так, ладно спать. Учиться трудно. Надеюсь, я получу хорошую отметку. Обязательно спокойной ночи. Если прилежно учиться, у тебя все получится. Ты совсем справишься. Вот так вот лучше. Обязательно. Спи спокойно, Клаус. Угу. Было бы здорово послушать скатку, но если, если время почитать. Может быть, завтра получится. Ну вот тогда спокойной ночи. У нас не осталось действий, а зато есть день. А! следующий вторник. Так у нас есть еще время позаниматься, блядь. Мы сейчас, кстати, переоденемся. Я не выспался, мне приснился плохой сон. Что же тебе приснизил? Сочувствую как-то. Не, что тебе приснилось? Толком не помню. Я есть хочу. Может, лучше позавтракаем? Да, лучше позавтракать. Я тебе сегодня так эти самые супчики приготовил. Вкус... Не, сначала кашу, а потом резко вкусный суп. Смотрите, каша, а потом резко вкусный суп. Смотри. Опа! Вообще красота. Я еще и на кашу сэкономили. Так, теперь идем переодеваться, блядь. Я тебя грязным в школу не пущу. Так, давай вот, вот так. Вот так мне нравится. О, смотри, как неплохо смотрится. Так, пора в школу. Так, а у тебя получится проводить меня до школы? Думаю, ты уже в Вдруг, конечно, получится. У меня на работу пора в чем. Да, давай проводим его. Правда? Здорово. Да пойдем проводим. Спасибо, брат, что мы вместе дошли. Ваш выброс смягчил Клаусом. Ты как, все в порядке? Хорошего дня, малыш. Только не привыкай к таким утренним прогулкам. Так. Как, все в порядке? Да, все нормально Пока А, я, я не опоздал, да, на работу? Надеюсь, что нет Опять задержаться, блядь. Опять задержаться А что нам надо? Письма? Не надо? Это не надо? Помыть его только, возможно, надо будет Учинить ничего не надо, но пока можем задержаться Все позволить можем Не люблю сидеть один, хорошо, что ты до дома В принципе, ничего страшного, да, не произошло Можно я пойду спать? Да подожди Сначала умываться Блять, я его не умыл после еды, прикинь, представляете? Ну хоть до половины поднял, это спасибо. Надо бля я ему поесть не купил. Ладно, хоть кашку одну съешь. Завтра поешь нормально по-человечески. Так, иди, я тебя поглажу. Бля, а почему у тебя всегда одежда грязная? И наглаживаем, наглаживаем, наглаживаем, наглаживаем. Вот, вот, вот, вот. Не, не, нет. Дарим ему любовь. Дарим, дарим. Извини, но поспать все не А Может быть, ты мне прочтешь сказку? надо, да, блять. Уже слишком поздно класс Ответим так. О, что ж, ясно. Извини, спокойной ночи. Дневники добавлена новую запись. Так, подождите, идем читать. А, Мне жаль, что твоя мама не рассказала, как кто такой твой отец придется искать другой путь. Понимаю, почему твоей маме так страшно говорить. Молодым женщинам с детьми от немецких солдат приходится очень несладко. Так, одно письмо, не вижу смысла его читать. К сожалению. К сожалению. Одно письмо тратить на него свои силы. Да ну нахуй. Так, 13 сентября. Четверг. Сегодня мы не задерживаемся на работе. Доброе утро. Доброе утро. Готов контрольный? С доброго утра, малыш. Волнуешься за контрольный? Ну как, контрольный готов? Блядь. Ладно, волнуешься? Даже не знаю. Может, пробежимся еще раз вместе? Так, ты вчера многое готовил? Нет, конечно. давай пробежим. Есть один вопрос, который мне плохо дается. Так, я слушаю. Вопрос о лесах. Каким животным они относятся? Травоядным? плотоядным Или всеядным? Бля. Вообще, я считаю, что, что они всеядные да а, это ну как бы это сугубо мое мнение но прав ли я в нем потому что они едят курицы траву да а, как это как это а, просто если так подумать да чел я не очень в этом разбираюсь думаю они травоядные как коровы блять ну почему как бы а ну да все а почему нету варианта плотоядные блять лисы едят все я думаю что как бы, как это сказать-то? Как это сказать-то, блядь? Вот так вот пусть будет. Фу, мерзость. Выходит, Лиза, только с виду миленький. Спасибо за помощь. А, все? Да ладно, а что тут сложно то было? Конечно, я ему помог в ответе. Так, идем сюда. А, думай, Сашка, думай. Мы, в принципе, можем ему позволить два бутерброда и две кашки. Четыре каши беру. Шесть каши беру, чтобы на будущее было. Чтобы было на будущее, если я опять пусть. Больше никуда не могу нажать Хорошо Так, пришло письмо, то есть почта Хорошо Нам принесли почту Так, что у нас? Два письма уже лежит Это либо две почты, либо еще что-то Так, во-вторых, надо перекусить Не-не-не-не Сегодня у нас хороший завтрак, ты умничка Тебе хороший завтрак положу И еще одну капку даже, прикинь Вот так вот сделаем Так, умывать, мы его сегодня умывали? Нет, не умывали Блин, его помыть надо на самом деле Но пока рано еще думать про помыться так, надо переодеться. Не, в красное уже было. Давай вот так вот, теплый свитер. О, отлично. Так, все действия потеряны. Ну что, желаю тебе удачи в школе? А, смотрите, даже не попросил его проводить. Как это так? О, домой. Отлично. Я прям как и бы хотел. Так, привет, я тьма неплохо с контролем. Господин Берг поставил мне хорошо. Ой, чудесно, я тебя очень горжусь. Я всегда говорю, труд и терпение, я все перетрут. Молодчина, похоже, мистер Берг, справедливый учитель. Блять, да, да, да, ставим вот так Да, он просто хочет, чтобы на урок его внимательно слушали Он даже меня похвалил Ну надо же, выходит, он хорошо к тебе относится Это же замечательно, понятно, надеюсь, его настроение изменится Это же замечательно Спасибо, мне и самому приятно Постараюсь и дальше хорошо учиться Фотоальбом добавлено напоминание Идем смотреть, идем смотреть 12 сентября, есть слишком... Шкаф... Подождите, какое? А, фотоальбом так, это он рисуночек оставил. Это еще один рисуночек, что там, типа, все дети говно. Это рюкзачок. Это он пошел в школу с рюкзачком. Это мы рыбку ловили, помните, да, в прошлой серии? Вот мы сколько рыбки поймали. Мы на самом деле поймали два сапога и одну рыбку. О, Б плюс, это хорошая оценка. Молодец. Это все потому, что я с ним не подготовился ни хрена. А так мог бы я с ним подготовиться. И это самое. Блин, его помыть можешь сегодня? Не, он надо покормить. Извини, я бы тебе дал что-то повкуснее, но это самое. Блять, я мог на работу сходить, его покормить вкусно Сука Так, ладно Стоп, не в магазине, мне ничего не надо сейчас Стоп, у меня сколько осталось каши? Подождите, а то я сейчас нахуй это самое Три каши Три Два с утра, одна вечером Три с утра, одна вечером Нет, дойдем в магазин Так думаем, что хотим? Чем его обрадовать? За хорошие оценки на утро хм. Приготовить ему поесть, что ли? Вкусное что-нибудь? А, стоп, а мы в лес можем сходить? Блять, я бы собрал что-нибудь Не в лес, никуда Значит, это только привереда выходных дней угу. И то выходные ловить рыбу мне не понравилось Слишком много очков действий тратить Проще за ягодами сходить, две ягоды совай Там ягоды, грибы, приготовить это дело Чем поймать там, блядь, два сапога и одну рыбу Но шанс есть шанс Его никто не отменял Можно расческу будет купить ему, кстати Это после следующих переработок Да, мы купим ему расческу Будем его расчесывать. Почему нет? Так, ладно, значит, два э, бутерброда, 40. Нет, стоп. У нас, да, у нас, считайте, есть 40 монет. Два бутерброда вот так вот делаем. Отлично. Идем его переодевать. Так, пошли а что переодеть-то? Чтобы я еще завтра там чем-то заняться с утра, другими делами. А, стопы. У нас есть письма. Две штуки. Бля, давайте еще завтрашнего дня дождемся. Если что будет. Так, сначала тебя гладим. Ему просто, видите, обязательно сказку читать, его можно гладить. Это мой сын, типа, любимый, все такое. Будем его гладить, блядь. Как тебе еще погладить? Вот так. так. ладно, переодеваем вот эту кофточку. Я ее чуть зря починил. Я устал. Да, конечно, идем спать. Так, знаешь, иногда в школе даже неплохо. Мне нравится узнавать новое о числах, животах, ты да и о всяком таком. Здорово образование, это очень важно. Нужно всегда заниматься тем, что тебе по душе, даже если тебе кто-то пытается помешать. Вот так вот. Угу, правильно Ну то, что нравится, это, конечно, ну совсем э -э -э, а может, пожалуйста, мне сказку почитать? Ладно, хрен, с тобой газета подождет Ладно, спасибо Добавлю новая запись в дневник Ну почитаем ему сказку, ну, ладно, не обидится Я ему три дня не читал сказки, блядь Но ну, все-таки маленький ребенок, как без этого-то Не думаю, что наш городок хуже или лучше других Дело всегда в людях. Меня уволили с прошлой работы, когда в моей жизни появился ты они сомневались в моей верности норвежскому народу. Но, к счастью, на нынешнем месте никто так не думает. Наверное, это вопрос удачи. Иногда встречаешь хороших людей, а иногда не очень. Вот так вот, а фоточки что-нибудь нет? Больше ничего не прибавилось? Так, а, кстати, о рисунке. Он же рисует еще. Мы же можем еще иногда рисунки находить. Я, кстати, так пробегусь быстренько. Вроде ничего не вижу. Значит, спать. Завтра будет, наверное, газета. Если ничего не пришло нам, значит, смотрим газету. Ничего не пришло. Сегодня будем. А, сегодня суббота что ли? Гребен Берг меня хвалит. Стоп, подождите. Так, ладно, сначала кушать. а бумага... вот так вот. Оп. И кашку с утра одну. Ну и в принципе у нас рацион питания хоть рацион питания меняется. Я понимаю, твоими его не накормишь, блять. Но это лучше чем ничего. Блин, но ну, за... над ним еще хотя бы не. А что так мало то? А че он так мало прибоил, то обычно больше как-то прибавляет. Ну ладно. Ладно. Могу в следующий раз попробовать просто умыться. Так, подождите. Так. А, ага. Ага. У нас осталось еще на вечер поесть, поэтому не стоит беспокоиться об этом. У нас есть на вечер поесть. Как бы его гладить можно погладить перед школой. Чем. Блять, можешь его помыть? Готовить есть еще? Не есть что. Есть что зашить? Нет, ничего зашить. А мне, в принципе, нечем заняться, прикиньте. Газету почитать. Или помыть его. Давайте помоем его. Я его давно не мыл, если честно. А, надеюсь, сегодня узнаю что-нибудь интересное. Отлично, чистое, приятное. Покажи, на что ты способен. Во, вот так вот. Хорошо. Все, отлично. Вообще, надо было с ними уроками заняться. Уроками с ним заняться. Но нам не дали времени на это дело. Точнее, он нас не попросил. Ну, возможно, что мы сегодня задержимся, поэтому не зря я его помыл. Сейчас, прикиньте, я задержусь на работе? А, не задержусь. Приду, а он весь в, в ноль грязный. Суки. Твари ебаны. Кошмар, что случилось? Как же ты умудрил? Так, кошмар. Я, я, прости, испачкался в грязи. Как? Как? Прости. А. Точно? Это все ребята. Вот. Они меня окружили. А потом стали бить. Вот, сука. Но я же им ничего плохого не сделал. Так, задирмы причина, ты не виноват, это все они. Постарайся с ними не сталкиваться. Блять, толково, если они сами тебя найдут, блять. Блять. Дать бы тебе отпором, конечно, хотя бы чуть-чуть попробовать въебать. Ладно, задирмы причины не нужны. Почему они не могут оставить меня в покое? Просто сведи контакт с ними к меню, не переживай, я с этим разберусь. Некоторые люди не меняются. Ясно. Мне надо искупаться. Блять, я тебя уже сегодня купал Сука. Ладно, конечно, искупаем тебя. Блять, там еще синяки. Это еще одно действие, да? Нет? Ну и славно. А что значит нацистская отроди? Блядь. Попытаться объяснить, что такое нацист. Бля, там какой год, подожди, я что то забыл, какой там год, ему стоит объяснять это вообще или нет? Ничего, стою других людей. Ну давайте, ладно, наверное, блядь, я ему ванн это рассказываю, так, э, так нимфулей. Сколько ему лет, он не запомнит, наверное. Или наоборот, все это как запомнит, блядь, а потом как воспользуется. Блядь, ладно, давайте расскажем, почему нет. Слушай. Это не детский вопрос. Ребятам, как говорить, не следует. Ясно. Это связано с понятием нацизм. Многие воспринимают его как некую систему мировоззрения. Так. Мировоззрение, согласно которому некоторые люди представляют меньшую ценность, чем остальные. Думаю, ты сам все понял? Нет, давайте объясним ему, объясним. Он должен, в принципе, понимать. Клаус доверяет вам больше. Ой, ой, какой молодец. Клаус, ну ты никак не связан с нацизмом. Ты добрый и милый мальчик. И... И скорее нацистами можно считать тех задир. Кстати, да. Кстати, честно, да. Они же, получается, ведутся как нацисты в целом. Ну, получается, они же говорят, что он этот ублюдок, ну, скажем так, ебаный фашист. Они там нацист, хуиц и тому подобное. Ругаются, они у пиздит его там, пытаются в грязь. И они реально, получается. Исходя из этого, ведут себя как нацисты Они же норвежцы, а он немец И они себя ведут как раз типа Блядь, ты ебаный нацик Искоренить из Норвегии всех немцев Ну и все такое, поэтому да Вот так вот а, Ну конечно уже сточил, естественно Он будет еще более по -по -по похуже К ним относиться Так, поэтому не стоит слушать всяких ребят Они понятия не имеют, о чем говорят Вот-вот-вот, вот так вот Они просто еще мелкие блин. Наслышались от родителей всякой хуйни Блядь да, как думаешь, мы попадем на войне страшные вещи? Точно неизвестно. Не знаю, но думаю, у него была добрая душа. Не знаю, нельзя сказать ничего точно. Не знаю, выяснить правду будет непросто. Но мне надо знать. Вода уже остыла. Да, да, да, все выходим. Так, а мы кушали сегодня? Кушали, судя по всему, кушали. А значит, а что у нас поесть на завтра? Есть что-нибудь? А, мы сегодня еще и не кушали, так он еще и почти не голоден. Мы сегодня не кушаем, прикинь. Не, ну, не, подождите, а почему... О, кофта порвалась, надо, надо будет зашить Мы его сейчас переоденем, а завтра зашьем Все просто Или ночью зашьем, писем то никаких нет А, есть, есть письма, есть, да? Есть письма два Нам сегодня ничего не пришло, поэтому да, мы его переоденем Кофточку жалко, ну хорошо, что я только недавно заштопала, а уже... Ее уже порвали Так, вы получили новый материал для создания? Да, конечно, я знаю Я пойду спать, конечно так, давай сначала ты пойдешь спать. Мы без каски сегодня. Получается, все ненавидят меня из за папы. Не, вообще внимание, они просто не понимают. Глупые. Скорее всего, они злятся, потому что боятся нацистов. Те много натворили в Норвегии. Что ж, нам остается только держаться от них подальше. Не, они, скорее всего, боятся нацистов, это честно. Но я ничего им не сделал. Я хороший. Почему они злятся меня за то, что я не совершал? Тебе следует быть осторожным. старайся не привлекать внимания. Мы им этого так не простим. Возможно, со временем я не поняли, что были неправы прижаления. Не, мы этого так не простим. Хорошо. Не, не, не, нехуй. А не можешь почитать мне сказку на ночь? Прости, но скорее всего завтра. Ясно, тогда спокойной ночи. Прости, сегодня без сказки. Так, новая запись. Поехали почитаем. Так, о нашем, не думаешь, о нашем... Ага. 14 сентября твой отец нацист? Может только догадываться. Говорят? Треть немецких офицеров состояла в партии «Национал-социалист». Но среди солдат было немало, э, немало простых мальчишек, которые призвали воевать в 18 а, 18-летнем возрасте. За отказ им, вероятно, грозил смертный приговор. Немецкие солдаты, попавшие на Норвегию, считали, что легко отделались. Только 3% из них лишились жизни. Для сравнения, за время войны погибло почти треть бойцов вермахта. Ух ты, блять, сколько всего интересного, если честно. Так, у нас есть... Мы можем зашить ему кофточку один раз Этим, кстати, займемся Надо будет ее еще дошить И починим как раз его вещи Просто лучше уж сразу все сделать Чем потом ничего не сделать Так, баиньки Ух ты, блядь. Нихуя себе, 30 сентября денег все так же А почему, блядь? Ну ладно Ура, Лив дома Можно к ней? Хорошо, искать. Хорошо, сначала тебе надо собраться О, О, ну ладно Так, сначала надо поесть как бы Нихуя себе Тебя, покушай. А сейчас? Мы еще не закончили, Клаус. Ну тогда ладно. Мне сейчас тебя умыть надо. Так, ням, -ням. Так, перейдем умываться. Все, можешь идти. Как тебя отправить к ней? Как? Ну ладно, мы его еще погладим. Подождите, а как его отправить к ней теперь? Может быть мне надо еще одну очку действий? Блин, я утром, он же тогда не утром получается отправиться Эх, ладно, пойдем тогда твои вещи зашьем А сейчас можно? Вот и все, хорошо, только не Вот, все, развлекайся, ну я пошел Все, отлично Че, а мне на работу надо? Подождите, какой сегодня день недели я все пропустил Мне реально не надо на работу? Не, не, рыбу мне не понравилось ловить а вот грибочки я пособираю. Они же, да, очко действия каждая тратит. Ну тогда до да, вечера будем собирать, что могу сказать. Ну, собирай. Что случилось? Склипывает. что случилось. что случилось, Клаус, почему ты смотришь? Только не плачь, как тебе. Клаус, кто-то тебя обидел. Почему ты плачешь? она не разговаривает. Она сказала, что не хочет водиться с троллем. Она это не всерьез. Ей же хуже. Такие друзья тебе не нужны. Наверное, она боится чего-то или кого-то подождите бля. Да, скорее всего, вот так. Ты о чем? Я, я не страшный. Я, я не тролль. Она боится не тебя объяснить про давление сверстников. Конечно, ты не тролль. она наверняка уже пожелал, что так сказала. Да, про давление сверстников. Дети думают, что, что ты на них не похож. Кто такой тролль? Лев боится, что другие накинутся на нее. Она хочет быть как все, не выделяться. Поэтому она тебя обижает, как и другие. Клаус заверяет вам больше. Отлично. Лучше тихо сносить нападки. Лучше просто подождать. Ты должен дать им отпор. Надо подождать. Лев еще наберется смелости. Так, дать им отпор и показать всем, какой ты замечательный мальчик. Что ты лучших всех вместе взятых. Блядь, блядь. Как это оптимистично, если честно. Надо подождать. Так, надо дать им отпор. Или надо, а, надо дать, блядь, я что-то не понял смысла Либо, типа, мы подождем, что лев наберется смелости И поговорит с нами Либо пока короче, мы лучше всех их вместе взять Да, это они дураки, дураки, дураки А я буду учиться на отлично Я им покажу, я им всем, сука, покажу Он что, спать ушел? а, -а, -а. Что? Пора кушать Да ничего, пока делай уроки Ого, угу, хорошо Ну пусть, пусть делает У меня тут письма есть, а, надо еще вещи вот доштопать, кстати Где это было? На кухне, за столом а, я все заштопал? Какой я молодец, блять, не хуясь. Пойдем в магазин тогда зайдем. Я -то, раньше в магазин с утра ходил. Не могу, не могу, что ты завтра будешь кушать, хуй знаю. А чем мне заняться? Хм? Хорошо, так, подождите, а чем, чем заняться? Я его и одеть ни в чем не могу. А, грибы пойду пособираю туда. Я мог приготовить поесть. Да, грибы возьму. Охуй. Все, домой. Прости, что я разозлился. О. он их закрасил. Ну ладно. Так, что мы можем сделать? Помыть его. Не... Надо его умыть сначала. Вот, отлично, чтобы он не был такой грязный. Потом приготовить ему вкусненькое из грибочков. Стоп, я два грибочка собрал. Схуели у меня один. Твари. Игра меня облапошила, блядь. Суки. Ладно, хуй с ним. На, кушай. кушай. Отлично. Кашу я тебе, к сожалению, сегодня не дам. Каску мы ему сегодня, кстати, не почитаем. Со мной никто не дружит, а ты можешь почитать мне сказку? Блядь, он так это говорит. Не, может завтра получится, к сожалению. Туда тогда спокойной ночи. Сегодня почта меня ждет. Добавлена новая запись. Поехали. 30 сентября самая смертоносная война. Вторая мировая война была самой смертоносной войной в истории. Она унесла жизни более 60 миллионов человек. Из них 10 тысяч норвежцев. Часто простых людей... А, а да, часто простых людей. Цифра сравнительно небольшая, но кому от этого легче? Оккупация была мучительной, нам не хватало еды. Чтобы свести концы с концами, кто-то начинал работать на немцев. Но большинство выбирало страдать, но противостоять оккупантам и их идеологии. Многие... Многим это стоило работа иногда жизни. Неудивительно, что люди стали презирать тех, кто предпочитал материальные удобства в борьбе за свободу и верности семье и друзья. Но в принципе да, это так и есть. Так, теперь письма, поехали. Я все-таки письма не просматривал, поэтому пора бы это сделать. Новости. Соседние страны могут принять систему с двумя видами установления, признанную в нашем государстве. Существует два варианта установления, в одном из которых ребенок сняет контракт с биологическими родителями и получает право э, наследство на их имущество. Так, второе письмо. других писем Просто мне пока заняться нечем, я ему сказку не читал. Викари Педро, крестьянская церковь, бла-бла-бла А, вот, написать Так, как вы знаете, вот уже три года Клаус находится под моей опекой Однако сейчас ему нужно узнать, кем был его отец Не могли бы вы помочь нам найти какую-нибудь информацию о его происхождении? Отлично, завтра, судя по всему, ну не завтра, там в течение нескольких дней придет ответ 1 октября Привет, доброе утро а вот и, кстати, письмо, походу. Нет, это не письмо, это новости. Новости нас не очень интересуют. Опять почта? Да, блядь. Я им сказал, что завтра. Да, вот и кашка, в принципе, помогла немножко. Денег у нас, кстати, немало. 175. Можно пойти и в магазин. Ух ты, шарфик ему связать можно будет. И расческа. Только шарф... Сотку. Сука. 75 понятно. ну подождите. 120 и 55 останется Я не могу пока себе это позволить Шарфик я не могу себе позволить Зато могу себе позволить Что? Правильно Пощеску Не, мы поработаем и свяжем ему шарфик Так, 8, я купил 8 Стоп Мои грибы вернулись ко мне? Суки Я два раза грибы собирал, блядь. два раза блядь. У меня только один зач... Зачли Козлы. Ну ладно. О, он не грязный сегодня с утра, не грязный удивительно. Может, надо намочить? Намочил. А, не, нет ничего. Ладно. Так, чем мы еще займемся? Грибы не можем пособирать, это мы не можем. Переодевать его не надо. Ух ты, чем заняться? ванна его не надо. Переодевать его не надо. Зашивать надо что-нибудь? Да, по-моему, надо что-нибудь зашить Нет, ничего не надо зашивать Думай, Сашка, чем мы можем заняться? Ну, давайте поиграем в мяч, ладно, так уж и будет Или газета? Не, газета, там ничего интересного Поиграем в мяч Ну, если мы не можем пойти в лес и так далее То, да, пойдем пожаловать сам. А выходные, вот это очень обидно, что мы пропустили выходные Скоро в школу Да, к сожалению, да А мне на работу по 125 монет у нас сейчас Смотрите, можем шарф, кстати Вот, теперь мы можем позволить себе шарф Отлично Я был совсем один Ты, блядь, хочу в кроватку Подожди, сейчас сначала мы тебя погладим немножко Блин, я не понимаю, как правильно его гладить Может, его надо в кроватке гладить? Так, ладно, сначала идем умываться Блядь, опять весь грязный, нахуй. Так, покушать Завтра чем нибудь другое покушаем, кстати Я думаю, да, мы можем себе это позволить Так, еще раз идем умываться, допустим все это ему не помогает. Так, идем его гладить. Потому что без сказки он там совсем на нас расстроится. Верь, а мы еще и доверие не хотим к себе потерять. А что не прибавляется-то? Как его гладить? А, надо везде по лицу так и все, я понял. Все, отлично. Хоть, блядь, ему настроение повысило. Вот спасибо. Так, сегодня без сказки. Можешь писать мне сказку? А, не, завтра. Так, у нас действий не осталось. Тоже, тоже, тоже спать. Блять, сука, мои выходные пропустили, твари. Я бы за выходные, сука, бы все успел сделать. Доброе утро. Доброе. Ну ты че такой расстроенный? Эй, его надо помыть. Срочно. Переодеть сначала его надо, да. Переодеть сначала его надо. А, не, какой помыть? Смотрите, в чистой одежде он прям вообще неплохо смотрится. То есть все дело еще и в одежде. Ага, все, я понял, хорошо. Так, походу ему придется 3 кашки дать сегодня, да? Не, нормально. Подожди, пока в школу ранда, я в магазин зайду. Вот так вот сделаю. Угу. И... Не-не-не-не-не. не, Вот так вот сделаю. Отлично. Вы получили новый материал для создания, спасибо. 70 монет, отлично. У нас есть и поесть, и 70 монет. Задерживаться сегодня нам не нужно. Или нужно? Думай. Он был сегодня, в принципе, не сильно голоден. Но нам может не хватить действий на завтра. Да, сегодня задержимся, чтобы было 100 монет. Нам могут пригодиться просто деньги, если честно. Я тебя ждал. Тебя не было, когда я пришел. Прости, пожалуйста, маленький. Скоро уже спать? Не, сначала идем умываться. Ага. Потом... Гладим тебя. Некогда спать. Теперь тут еще немножко гладим. Так, что там по письму? Блять, это, это же не ответ. Мыть не надо, поесть надо. Блять, без сказки, но зато поешь. На, тебе один сэндвич сегодня. И одну кашку. Завтра его нормально поформим с утра просто по-человечески. Скорее всего, будет две кашки и э, это самое. Ну, посмотрим там, в зависимости от того, сколько он сил потратит. Все, ложись. Лиф, такая злая, почитаешь мне сказку на ночь? Не, возможно, завтра. Ясно, тогда спокойной ночи. Так, добавлю новую запись. Пойдем почитаем. 2 октября. Наказание норвежских девушек. В Норвегии в, Норве... в Норвегии к девушкам родившим от немецких солдат отнеслись особенно жестоко. Это странно, ведь в других странах им приходилось легче. Мы потеряли меньше людей, но придираем тех женщин больше. Когда война кончилась, почти 5 тысяч норвежек, вступивших в отношения с немцами, были отправлены в лагеря. О, жестоко, блядь. Ну честно. Так, среда, опять работаем сегодня работаем а вот и доброе утро так, начал сначала переодеваться идем так потом умываться в принципе да, все дело в грязных вещах потом кушаем, значит обязательно кушаем бутербродик и три кашки, и две кашки я же говорю, что мы сегодня плотно походу покушаем что у нас осталось? Одна каша. Блять, если я сегодня задержусь, если сегодня задержусь, надо еще купить. Мне так грустно без нее. Так, мне надо купить еще. Две, четыре, пять каш Отлично. Так, отлично. Идем на работу. 95, 600 отлично. Сегодня не задерживаемся на работе. Уф, какие, какие молодцы. Ненавижу эту школу. Всех там ненавижу. Ну, что-то, неужели все плохие? Ну вот, опять плохой день. Опять, тебе я представляю, эти паршивцы. Они такие дураки, не хочу об этом говорить. Так, ну одежда хоть чистая, кстати. Поэтому у нас будет половина чистоты, да? Отлично. Одежда тоже так, немножко протрем. Так, идем покушаем. Отлично. И можно... Четыре действия! Блядь. А я тут могу его погладить, да? Отлично, он покушал, молодец Так, первая часть готова Отлично Что-то уже поздно Да Блять, шарф, вот я ему свяжу, а не уже отнимут, пидорас. пидарас Мне так грустно без нее Не хочешь почитать мне сказку на ночь? Давай сегодня почитаем Спасибо большое Ну я его просто три дня считаю, томил сказками А сегодня хоть почитаем ему сказку Понимаешь, там могут быть дела и поважнее но как бы, ладно, не жалко на действие потать, хотя мог ему еще шарфик связать. Ну ладно, уже утро. А О, вот ты почта, отлично. А, а где письмо? Хм, что ты вообще делаешь со всей этой почтой? А, секретная фирма, Дончик. А. Так, идем кушать. Стоп. Блять! Какие! Ладно, кучи. Передевать его не надо, поэтому да, свяжем. А. Отлично, как раз две кашки на утро останется. Так, умыть его надо еще. Блин, он был совсем чистый Это одежда, наверное, немножко испачканная Сегодня мы тоже не остаемся Походу Я не хочу сегодня оставаться Сегодня четверг Сегодня четверг Так, сколько времени? Уже 48 минут. Так, хорошо, что ты дома Блин, опять весь грязный, бедный Ну, блять, уже пора заканчивать Блин, а А, это одежда грязная Точно, точно Одежда же грязная Так Мы еще один день успеем Я хочу просто довязать шарф Две кашки Стоп, а, да, да, да, все нормально Две кашки Отлично Можно в следующий раз есть что-нибудь другое Конечно, мы сейчас как раз специально побоялся, что сейчас наступит ночь И мы ничего не поедим сегодня Так, так И вот так Отлично, пока что так Немножко откладываем, просто все потому, что я тебе Это самое Шарфик, шарфик готовлю Тебя переодеваем Отлично, сразу почище Лифт такая злая, животик болит Ой, ты не заболел? Давно болит? С утра. Подожди, все. так обязательно скажи, если станет еще хуже, ладно? Ладно. Бля, приходу придется таблетки покупать. Я устал. О, рисунчик. М -м, это он один такой здесь бедный. Блядь. Как бы их разъебать? Так, ладно, ложись спать сегодня без сказки. Пойду письма почитаю. Вдруг ответ пришел просто. А -а -а. Просто или что-то это самое. Ну ладно, почитаем. Пусть это видно быть. Новости. Кто допустил на радио чтение бла-бла-бла, когда в нем есть целая сцена с офицером и одной от немецких подстилок. Это мерзко оскорбительно. Особенно для тех, кто лично испытал на себе ненависть немцев. и все. Автор бывшего заключенного лагеря Грини тринадцать тысяч. Понятно. Ничего интересного. Зря я, походу, письмо, все сегодня начал открывать. Надо было. Да, новости слышите. Выстрелил новый фильм, последний из Апачей. Перенесет вас на Дикий Запад во времена, когда мужчины были мужественны, а женщины считались редкостью. Дьявольские обаятельный герой Роберта Тейлор влюбается, влюбляется в прелестную дочку генерала, которая играет Арлин Даль. Блять, да, почта вообще неинтересна нихуя. Надо было все-таки дождаться письма с ответом. Ну, ладно. Завтра пятница. Отлично. Предпоследний день. Я уж хотел сказать крайний день, но нет. А где он? Спрятался в шкафу. Нет. Спит. Мне нехорошо. Свежий воздух... так, Опять же животик блядь. О, не-не-не, ты все еще болен. Надо остаться дома. Спасибо. Надеюсь, я скоро поправлюсь. А, ваш выбор смягчил Клаус. Конечно. Так, а мы на работу типа пойдем? не мне подожди, какая работа? У меня еще есть другие дела. Так, вообще надо бы его умыть, если честно. А где Клаус-то? А, я не могу с ним, да? Ничего сделать. Сука. Мне плохо. Да я знаю, что тебе плохо. Пора подкрепиться. Постараюсь. Отлично. Фух, это хорошо. Просто его надо реально... Ну, надо есть. Как хочется, не хочется, но есть надо. Все, молодец. Теперь пойдем умоемся и ложись обратно отдыхать. Так, теперь вот так, вот так. А, то есть уже все, да, не работает. Ладно, погладим его перед уходом, в принципе. Все. Блин, а купить лекарство там? Ну ладно. Ух ты, у него еще кофточка порвалась. Пойди. Ладно, сначала шарфик. Раз уж я начал. Одно действие, да, осталось? Отлично, одно действие осталось. Так, все, пора на работу. Блин, я вообще-то как бы медикамент хотел бы купить. Ну ладно. Домой. Домой, домой, никаких задержек сегодня. Как ты себя чувствуешь? Мне все еще плохо. А, ясно, отдыхай Хорошо Пусть пока отдыхает А, покормить это одно действие Не, надо встать Извини, надо встать Ох Давай-ка умоемся, постараюсь Так Не, нельзя больным в школу Бои спецы отдыхают Так, теперь покусим Пока есть время Так, стоп Начнется ночь. Один, три. Ладно, хорошо. Вечером кашки. Утром бутербродики будут. Бутербродик и кашка. И там же как раз можно помыться. Блять, помыться. Мы можем тебя умыть. помыться. Так, шарфик подождал, ладно. У меня животик болит, мне не здоровится Я знаю Я знаю И груди болит, потому что лифт злая Все болит Забудь об этой лифте, вам нужна, бедняжка Ничего, скоро поправишься, не отчаясь Ведь у тебя есть я, наверное Можно я пойду спать? Да, да Без сказок, конечно Сегодня без сказок Мне лучше, я рад, что остался дома Спасибо Хорошо, что тебе лучше, отлично, болеть тебе не надо Только не привыкай так, а что тебе лучше? Отлично, болеть тебе не надо. Спасибо. А ты можешь писать мне сказку? Не, а завтра. Ну вот, тогда спокойной ночи. Ты как он дом день провел? Какие сказки? А, надо зашить, за, зашить что-нибудь. Шарфика. Отлично, у нас есть теперь шарф для него. Своего рода будет подарок на Новый год. Ха -ха, до Нового года еще, блин, два месяца. Не, ладно, раньше мы подарим. Что-то бар мочит. А могу его разбудить? Нет? Могу его погладить перед сном? Это хорошо. У -у -у. Так, доброе утро. Доброе. Суббота. А мне даже поиграть не с кем. Тебе обязательно идти на работу? Да, но ты большой мальчик, ты спроишь наверное, к сожалению, обязательно. Но я совсем скоро вернусь. К сожалению, обязательно. Я понимаю. Просто я хотел, чтобы больше времени проводить с тобой. Так. Так, так, так. С чего начнем? Сначала идем умываться. Ладно, фиг с ним. Отлично, аж прям звук. Типа доволен. Так, теперь. Бутербродик. А с бутербродиком кашку. умничка. Молодец. Так, дальше. Мы идем, естественно, в магазин за двумя кашами. Четырьмя кашами, Двумя бутербродами. Стоп! Мне нужен полтинник, да? Если, блин, если не будет переработок, Отставить две каша, взять расчет и один выстрел. Отлично, отлично, я могу его расчесать, допустим. А как мне его расчесать? Вот я купил расческу, блин. Подождите. Хм, у и ху, да? Так, я его покормил сегодня, покормил, погладил, ты сделал. Писем нет, чтобы потратить действия на письма. Мячик поиграть не очень охота. В лес я не могу сходить, могу нажать только работу. Сегодня суббота. Чем-то заняться да можно. Готовить нечего, расческу нельзя применить. Тогда пошьем. Отлично. И пойдем на работу. Задерживаться мы сегодня не будем, это суббота. Никаких переработок в субботу. В крайний день никаких переработок. Естественно, еще почему. С возвращением. Сегодня живот совсем не болит. Но я скучаю полив. Эй, пойдем играть. А, давай пойдем что-нибудь вместе. Можем порисовать, можем поиграть в прятки. Давай поиграем в прятки. Ух ты! Пойду прятаться. Так, на кухне, наверное, буду. Ой, ванной ни хвати быстрый. Ого, я и так хорошо спрятался. Так, теперь пойдем умоемся. Ты ж так прятался в ванне Мог и помыться заодно, кстати Так, отлично Теперь пойдем покушаем Да? Стоп Две каши а, Думай Так, бутерброд И кашка одна Да, все отлично, и завтра на утро будет поесть Скоро уже спать Так, следующий день крайний, походу Или вот этот уже крайний Да, на этом заканчиваем Пожалуй, на этом мне и закончим так, что там сейчас будет интересно? Мы больше никогда не померимся. Может, почитаешь мне любимую сказку? Да, давай почитаем ему сказку. Спасибо. Померитесь, вы не переживайте. Даже же вы денетесь? Не, ну, правда, шанс есть. И его тут же нет. Так, новая запись. 6 октября. Жгучая ненависть. Ненависть к нацистам легко объяснима. И дело не только в отнятых у нас свободах их идеология, а их идеология привела к самому зверскому геноциду в истории. Нацисты считали некоторых людей лучше других только на основании их генов. Адольф Гитлер утверждал, что высокие люди с нордической, нордической внешностью, которых он называл арийской расой, были лучше остальных и должны были править миром. Он создавал лагеря смерти, чтобы истреблять менее значимых в его глазах людей. За время Второй мировой войны в нацистских конц концентрационных лагерях погибло более 15 миллионов людей. Среди них более 6 миллионов евреев. Эту трагедию мы теперь узнаем как холокост. Масштабы убийств стали известны только после войны. Но агрессия нацистов к определенным группам людей была очевидна с самого начала. Да, на этом тогда будем заканчивать. В принципе, все действия кончились. Надо только лечь спать, потому что я помню, что сохранения не будет. Вот так вот. У нас есть воскресенье целый свободный день. И с него мы начнем следующую серию. Привет, а я уже встал. Так, чисто на всякий случай зачитаю, потому что потом, не помню, выскучаю полив, а понимаю, обязательно померитесь вот так куда. Вот, не помню, зачитаю, потом потом еще не вспомню, зачитал ли я ее. Поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагаю тигры для обзора Всего доброго, пока.